Всем приветик! У нас сегодня очень важное видео, посвященное вызову Forever Summon. Скоро, а точнее 24 февраля, к нам придет обновление, в котором вы будете думать, как же правильно вызывать персонажа в Forever Summon. Давайте разберемся, что это такое, зачем оно нужно, как работает. Во-первых, давайте разберемся, зачем оно. Каждый год Разработчики нам дарят одного юнита с прошлого года. То есть, в нашем году у нас уже получается Second Anniversary. То есть, это второй год уже игры. А это значит, что все персонажи, которые были в период с 1 января того года по 1 января этого года, не включая Даркселью, которая у нас сейчас была под Новый год, а также некоторых темных персонажей, которых ввели буквально недавно, относительно под Новый год. Их не будет, конечно же. Но все остальные персонажи у нас будут. Сейчас вы на экране видите всех персонажей поочередно, которые будут находиться в этом суммоне. Как работает данный суммон? Данный суммон работает следующим образом. Каждый день, начиная с 24 числа, вы будете иметь возможность вызвать одного персонажа. После того, как вы увидите персонажа, у вас будет варианта 2. Либо принять его, либо же нет. Если вам не понравился персонаж, который вам выпал, ну, допустим, фэн, который у вас уже давным-давно есть, то вы нажимаете кнопочку «Back». Если же вам этот персонаж нравится, ну, допустим, выпал вам Вокс, Розетта, ну или какой-нибудь Бервик. То вы нажимаете Подтвердить. Соглашаетесь на то, что вы хотите подтвердить. И после этого для вас заканчивается данный суммон. Потому что он только один раз. Ну а если же вы не приняли этого персонажа, то ждете следующего дня, когда обнулится этот Forever Summon. Вам появится возможность вызвать нового персонажа. И после этого вы будете уже думать. Нравится вам этот персонаж новый, которого вы получили или же нет. Вот таким вот образом работает данная система. Если же вам это видео понравилось и оно было полезным, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, вступайте в дискорд сервер, ссылка в описании. С вами был, как всегда, Макс. До новых встреч. Пока!